Итак, всем большой привет, на связи Евгений, продолжаем наш бесплатный курс о платформе LP. Мы с вами уже прошли два урока, в рамках которых посмотрели, как выглядят все функции, то есть, что может платформа, чего она не может. И в прошлом ролике мы с вами в прошлом уроке, да, мы с вами посмотрели полностью все, что связано с меню. Разобрали, куда чего нажимайте, что отвечает за какую функцию. В этом ролике мы с вами поработаем уже с редактором страниц. То есть мы с вами будем пробовать создавать страничку. Я покажу, какие здесь есть тонкости в настройках. Итак, если вам нравится такого рода контент, обязательно поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые уроки. И также я напомню, что для вас существует специальная ссылка в описании к этому ролику, где, во-первых, если вы нажмете на вот эту ссылку, либо на вот эту ссылку Вы получите 14 приветственных дней В рамках которых вы сможете бесплатно пользоваться платформой Настроить ее, оттестировать, проверить, что как работает И потом уже спокойно выбрать тариф, который вам больше подходит И пользоваться платформой Это первое Второе Подключайтесь обязательно к Telegram-боту, потому что все уроки, которые я сейчас записываю, они добавляются в Telegram-бот, в удобное меню, где вы можете бесплатно пользоваться ботом. И на ваши вопросы, нажимая на кнопки, он будет отправлять вам уроки. Это второй момент. Третий момент. В боте также находится дополнительный раздел, который называется «Другие курсы». Вы сможете посмотреть все новые курсы, которые я буду выпускать, они все будут туда добавляться. И третья или четвертая, я уже запутался, но это не принципиально. Все следующие новые уроки, которые будут выходить, вы как участник Telegram-бота будете получать уведомление о том, что вышел новый урок, либо вышло какое-то новое обновление. И вы об этом будете знать одним из первых, либо одной из первых, поэтому обязательно подпишитесь, на, зарегистрируйтесь, получите 14 дней и нажмите на получить уроки, чтобы быть в курсе всех движений. Поехали! Как мы с вами создаем страничку? Либо мы нажимаем на создать страничку вот здесь вверху экрана на зеленую кнопку, либо мы спускаем в самый низ и нажимаем, в самый низ и нажимаем на создать новую страницу. Это сути не меняет, нажимаем просто на создать новую страничку. Нас... Приветствую такой пункт, в рамках которого мы можем выбрать, как, во-первых, будет называться наш, наша страничка. Если мы на прошлом этапе создавали проект, да, например, проект там, не знаю, «Моя школа по английскому языку», «Моя школа по похудению» либо «Услуги не знаю, по консалтингу» — это не принципиально, то вы можете сразу же выбрать проект, к которому будет относиться данная страничка. Соответственно, вы называете, вы даете название страничке. Важный момент. В данном случае это то название, которое видите вы. Если вы обратите внимание на браузер, то вверху браузера у нас часто есть название странички от платформы LP, бесплатный курс, там, сведения о видео, Евгений Карташов, платформа LP. То есть у нас есть название. Вот это название настраивается на другом этапе. То есть, что мы сейчас напишем сюда, это будет наше внутреннее название, чтобы нам было проще ориентироваться. Я назову просто там, это моя первая, это моя первая страница. Потом вы в любой момент можете переименовать как угодно вам эту страничку и также можно потом ее добавлять в разные проекты, если у вас вдруг будет такая задача. С левой стороны мы видим огромное количество категорий. Это категории с уже э, созданными на данной платформе шаблонами. То есть мы можем назад, допустим, нажать на физические товары и мы с вами видим, что у нас здесь есть сверхне с, вверху мы видим такой как радугу из цветов. Это цвета, в, мы можем, в, в рамках которых мы можем поменять цвет основных элементов на страничке. То есть, вот как видите, допустим, меняются кнопки. И если у вас предполагается, что ваш продукт и, и как физические товары, и вам не нужно особо ничего думать и выдумывать, вы можете выбрать любой шаблон, который вас устраивает, и просто его отредактировать. Но я возьму какой-нибудь другой. Электронные товары, допустим, книга «Как улучшить физическую форму за 30 дней» либо идеально чистая кожа всего за 30 дней. Да, и можем поменять цвета элементов. Какой-нибудь, может быть, голубенький поставить. Ну, ну, я думаю, что логика вам понятна, да, то есть мы выбираем э, из шаблонов, которые нам нравятся, либо мы создаем полностью с нуля. То есть мы можем создать с нуля, если я нажму на эту кнопку, появится пустая страничка, абсолютно пустая, либо я выбираю какой-то из продуктов из шаблонов, которые меня интересуют, и нажимая на кнопку «Использовать». Плюс также я могу нажать на вот этот глазик сбоку, и у меня откроется эта страничка в новой ну, получается, в новой вкладке. Я могу посмотреть, как это будет выглядеть. Обращаю также ваше внимание, что если вы увидели, тут у нас было движение кнопки, движение кнопки, а это все тоже элементы, которые мы можем задать как анимация на любой из элементов на страничке. Uh, и следовательно, ну, вот допустим, нас интересует вот эта страничка, нас все устраивает, выглядит хорошо. И я просто тогда нажимаю на "использовать". И в данном случае мне система спрашивает, да, я хочу создать страничку из этого шаблона или я хочу какие-то другие. Я нажимаю, соответственно, да, создать из этого шаблона. И у нас сейчас загружается наш редактор, в котором мы уже видим известные для нас блоки, да, то есть у нас есть вот раз uh, секция блок, а также для вашей простоты чтобы вы понимали, все элементы на страничке — это некоторые секции, ну, грубо говоря, это как э, глава у книги, да, то есть глава, секция — это глава. И в рамках этой главы мы можем делать разные подглавы, в данном случае это блоки, то есть у нас есть секция, и в эту секцию у нас помещен контейнер, вот это называется контейнер, вот этот блок, который я выделил сейчас. Это контейнер. И в рамках этого контейнера может быть множество маленьких под-мини-контейнеров. И мы их можем сюда добавлять. Для нашей простоты все элементы, которые мы используем на страничке, выведены вот здесь вверх. И мы их по наведя на них мышку, мы можем увидеть уже готовые блоки, которые мы сами сможем вставлять, если они, нам... если они нам потребуются. Но в целом, любой блок, который вы видите на страничке, если вы просто на него нажимаете, у вас сразу же, как словно вы Word-файл просто редактируете, вы можете сразу же добавлять какие-то элементы. Знакомая для большинства людей панель, в котором вы можете выбрать шрифт, можете вы поменять цвет элемента можете удалить форматирование. То есть сейчас оно выделено жирным. Я могу удалить форматирование. Он не перестанет быть жирным. Я могу поменять, допустим, шрифт, поменять размеры. Случайным образом его как-то криво покрасить в какой-то цвет. И меня, допустим, он не устраивает. Я аппаратно выбираю этот блок и нажимаю убрать форматирование. Он возвращается в исходное состояние. А в данном случае это просто какие-то блоки. Добавленные, то есть это, это блоки из колонок а С правой стороны у нас получаются а, тоже какие-то кнопки У каждой кнопки есть своя настройка То есть в каждой кнопочке мы можем ставить ссылки на какую-то часть странички Либо на странички, которые ведут на другие страницы То есть у нас вот это называется страничка номер один Потом мы создаем страничку номер два И можем поставить, чтобы кнопка вела на страничку номер два и прочее Возможно, сейчас вам кажется, что это достаточно сложно, но вы во всем разберетесь, не переживайте. Смотрите, то есть, если быстро по, по редактору, то есть если мы берем какой-то шаблон, то есть мы взяли некоторый шаблон, да, то есть обращаю ваше внимание, что в шаблоне все делится на секции. Вот секция получается с лицом, вот еще одна секция с получается с бэкграунд, то есть это задний фон у них сделали такой темно-синий, еще одна секция с какими-то преимуществами, еще одна секция а, с какими-то результатами, да, я даже не знаю, что что это за блок. А еще одна секция а, с демо видео. Еще одна секция с, а, ну получается, с товаром. Еще одна секция с какими-то дополнительными блоками. Еще одна секция. Еще одна секция. Еще одна секция. И вот все эти блоки, абсолютно все эти блоки, мы с вами можем добавлять на страничку. Наверное, даже чтобы проще во всем этом было разобраться, имеет смысл начать это делать с нуля, потому что если мы просто говорим про то, как отредактировать все эти блоки, то здесь никаких сложностей нет. Вы нажимаете на любой из элементов и просто меняете текст. Меняете текст. Меняете картинки, да, то есть нажимаете на девушку, загружаете изображение со своего компьютера какое-то, либо выбираете из каких-то блоков, которые здесь присутствуют. Ну, в данном случае здесь их очень много разных Новогодняя техника, да, то есть можно выбирать ну, Логично, что в данном случае нам этот объект не подходит Потому что логика была именно показать девушку И как результат это идеально кожа лица Потому что здесь идет вопрос с самоложением. Но идея, я думаю, вам понятна Что мы можем менять любой текст, любой блок менять цвета и прочее плюс также любой из блоков, которые у нас есть мы можем перетаскивать, двигать его вверх то есть если мы наводим на вот этот серый элемент у плашек то есть мы и зажимаем на него то есть мы на него нажимаем то в этот момент, удерживая клавишу, левую клавишу мышки мы можем его двигать, менять местами тем самым, таким образом мы, соответственно, можем поменять любой элемент на страничке перетаскивая его так, как нам хочется то есть можем взять эту кнопку, вставить ее обратно мы вот таким образом можем вывести ее отдельно, можем отправить ее куда-нибудь вниз. И это просто как бы конструктор, в рамках которого любой из элементов, которые есть на страничке, может двигаться. А это, если говорить максимально просто. То есть, соответственно, здесь также у нас вот есть блоки. Также все блоки у нас двигаются, мы можем их менять местами. И можем их редактировать. У любого блока, который есть на страничке, есть дополнительные настройки. Смотрите, у нас есть настройки виджета. А в данном случае под настройками виджета имеется в виду настройка а, оформления этого блока То есть у нас все это, видите, он даже называется что блок То есть при настройке вот этой вот кляксы а мы редактируем блок То есть что редактируем? Мы можем ему задавать оформление То есть мы вот выделяем его и ставим ему а, задний фон Чтобы было понятно. вот я сюда нажимаю, допустим, вот мы выделили этот блок также мы можем выделить сам блок полностью на страничке, то есть вот мы его выделяем, у нас также появляется эта клякса, и мы можем редактировать кляксу. То есть опять мы можем использовать за задний фон, можем поменять цвета, заливки, отступы делать сверху, снизу. Здесь просто вопрос заключается в том, что вы хотите от, ну, от конкретного блока, как вы хотите его настроить. А какие есть у нас еще кнопки? Любой блок на страничке может быть скопирован. То есть если мы наводим на вот эти э, два экранчика, здесь появляется кнопка дублировать, и при ее нажатии мы эти блоки можем копировать. Но также мы можем копировать не просто блоки, а целые секции. То есть любая секция это тоже точно такой же блок, у которого также есть вот эта клякса. И при нажатии на эту кляксу мы можем менять цвета. То есть делать отступы сверху снизу, то есть сделать его уже ниже, добавлять какие-то эффекты, как мы с вами видели, когда мы открывали, вот эта кнопка дергалась. За это отвечает эффект анимации. У нас есть реакции. Реакции, Что, что такое реакция? Реакция — это когда человек, допустим, загружает сайт, у него элементы не двигаются, но вам необходимо, чтобы какой-то элемент на страничке резко дергнулся, когда пользователь к нему, когда он листает страничку. И вот таким образом мы через реакции можем оказать, что клиент дважды вернулся к секции при прокрутке, к примеру. У вас есть, допустим, цена, вот здесь внизу цены. И вы можете задать дополнительные действия, к примеру, что пользователь два раза, то есть он у вас листает сайт, посмотрел вниз, вернулся вверх, посмотрел еще раз вниз То есть опция «два раза коснулся этого блока» То мы можем задать дополнительную реакцию и, соответственно, какую реакцию То есть мы можем даже задать какой-то текст, что типа «мы видим, что вам интересен этот товар, воспользуйтесь нашим предложением» То есть это все достаточно э, сложно на первый взгляд, если вы этого никогда не настраивали. Но если вы начнете все это, так сказать, ковырять, пробовать, э, нажимать, это все очень быстро осваивается. То есть вы задаете просто все свои блоки, э, любые элементы, отступы, э, выставляете любые границы вокруг блоков. То есть вам на, надо просто с этим поиграть, чтобы вам стало все это намного более понятно. Плюс также вверху, на случай, если вы сделали что-то не так, у нас всегда есть кнопочка отката. То есть мы нажимаем на отмена, и тот блок, который вы редактировали, вы можете отменить а, вообще все действия, которые происходили на странице. И вернуться к какому-то исходному виду. И таким образом мы сейчас вернемся к моменту, когда мы только открыли эту страничку. А далее, смотрите, сейчас мы тогда вернемся к страничке Мы сейчас с вами создадим лучше новую страничку, пустую полностью Создать новую, назовем ее вот таким образом Создать страничку с нуля, чтобы у нас появился просто пустой редактор Сейчас я его обновлю Чтобы у нас появился пустой редактор, потому что, наверное, нам надо было начинать именно с этого этапа Потому что, показал, мне, как мне показалось, было достаточно сложно усваивать эту информацию Смотрите, то есть самые, самые часто распространенные блоки у нас находятся в верхней части Вот они Это те, которые чаще всего используются Но когда вы, выход, когда вы заходите на страничку, у нас есть также блоки э, в режиме конструктора У нас есть секция с блоками Давайте просто на них нажимать и смотреть, что это то есть вы выбираете секцию с блоками, и здесь у нас показано, что заголовок секции, заголовок секция и есть отображение элементов, которые у вас есть на сайте. Ну, то есть, допустим, это, возможно, какие-то преимущества, или как мы работаем, там, этап 1, этап 2, этап 3, этап 4, как мы формируем, как, как с нами работать. Там вы формируете заявку, мы с вами связываемся, обсуждаем смету, заключаем договор. Ну, вот таким образом. Вы просматриваете все элементы, которые вас интересуют. А, и выбираете тот, который вам больше всего нравится. Допустим, вот у нас есть слайды, у нас есть вставка кода, у нас есть описание товаров, да, то есть вы можете брать уже готовые секции и даже полистать их, посмотреть, как они выглядят. И из всего этого собрать сайт. Есть призыв к действию, допустим, вот эти формы, которые вы можете использовать для связи с вами. Давайте, вот, просто я покажу, как это работает. Вот, допустим, у нас есть шапка. Шапка — это тот элемент, который всегда находится вверху страничка. Нажимаем на шапку, и у нас есть демонстрация, как это может выглядеть. То есть у нас есть блоки. Допустим, нас интересует вот платформа. Нажимаем на нее, и у нас сразу же вверху экрана появилась платформа. Да, то есть мы видим то есть шапку. Соответственно, если мы нажмем, допустим, на «Опубликовать» и нажмем на «Предосмотр», мы можем увидеть, как этот блок будет выглядеть. То есть вот он. А нас, услуги, контакты, шапка, телефон, перезвоните. И здесь уже, скорее всего, да, будет у нас вставлена форма, которую мы можем сами э, заполнить. Таким же образом мы можем сами посмотреть, как будут отображаться эти блоки на разных типах устройств. Широкий экран, то есть э, персональный компьютер, а, ноутбук, э, с планшет и мобильный телефон. То есть все выглядит, в принципе, корректно. Да, нас интересует дальше блок, к примеру. То есть у нас есть шапка, мы в нее можем поредактировать, можем поменять все эти картинки на такие, которые нас устроят, либо загрузить какую-то свою. Дать название, к примеру, просто напишу Евгений. Представим, что это компания имени Евгений. Указать, что выравнивание у нас идет по центру, либо по левому боку. Ну То есть редактор он достаточно простой. Если где-то накосячили, нажимаем просто назад и отмениваем изменения, которые мы сделали. Uh, у нас есть шапка, соответственно, нам нужно чем-то встретить человека, описать вообще, чем мы занимаемся Давайте посмотрим, какие у нас могут быть для этого блоки У нас есть блок, называется первый экран, то есть у нас есть шапка и первый экран И вот нам как раз говорят, смотрите, допустим, автоматизируйте свой бизнес без программистов Школа английского языка в Москве, а второй сезон Huawei, давайте вот возьмем его В данном случае здесь шапка уже вписана, поэтому мы, мы нашу старую шапку можем убрать Нажимаем еще раз на опубликовать и давайте посмотрим, как это будет выглядеть А Вернем обратно, допустим, персональный компьютер Смотрим, у нас есть кнопочки а в шапке да, То есть у нас в шапке есть кнопки, у нас есть форма обратной связи, у нас есть уже текст, у нас есть какая-то картинка И есть форма отправки заявки а, окей, хорошо, возвращаемся обратно. Мы можем здесь уже любой текст поредактировать, поменять видео. Да, вы просто на него нажимаете а, видео, и везде все, любой блок можно редактировать. Дальше. То есть, у нас есть получается шапка описания продукта. Нам нужно ввести какие-то преимущества, либо какие-то описания нашего продукта, то есть, либо с кем мы работаем. Давайте, допустим, нажмем просто на преимущество, Наше преимущество, там наше преимущество что вы получаете, к примеру. Давайте посмотрим, Ну, допустим, вот этот блок. А мы сейчас не смотрим на логическую составляющую да, по поводу того, что мы с вами составляем. Наша основная задача — просто разобраться, как работают блоки. И вот таким простым образом вы собираете все блоки, которые вас интересуют. Да, то есть преимущество, призыв к действию, что закажите прямо сейчас, допустим, вот такой цвет. А, и в конце, соответственно, сайт заканчивается всегда подвалом. Вот, у нас есть подвал. Подвал он фактически дублирует просто информацию, которая находится в шапке. Вот таким образом: нажимаем на Опубликовать, смотрим на изменения, и у нас уже появляется мини-версия сайта. Школа английского оформить заявку, преимущество, ну, то есть призыв к преимущества, которые подталкивают человека к призыву к действию, опять призыв к действию, и отправить заявку. И после чего пользователь нажимает на «Оформить», ну, отправить заявку, оформить обращение. И таким образом вы создаете себе сайт из тех блоков, которые вас интересуют. Любой из блоков можно настраивать. Соответственно, все, что есть внутри сайта, чаще всего это блоки. Блоки могут быть из колонок. То есть давайте вот простой пример. Здесь у нас находятся две колонки. То есть вот колонка 1 и вот здесь между ними разделитель. Вот колонка 2. Вот этот блок. То есть вот он. У нас есть колонки сразу по центру, есть колонка, где левая часть маленькая, правая большая, правая, правая, левая большая, правая маленькая. Я думаю, что блоки вы сами видите. В том числе, к примеру, вот эта шапка сделана таким же образом. То есть здесь у нас остается просто пустой блок, пустой. И в этот блок вставляются вот эти, вот эти колонки. То есть колонка, допустим, вот она. Я ее просто нажал и приношу. Вот это колонка 1, колонка 2. И все вот эти элементы, которые находятся внутри, мы их можем просто передвигать туда, куда нам хочется. То есть это у нас остается с левой стороны. Сейчас немножко сбилось. Сейчас нажму назад. То есть это мы вот сюда переносим. Любой блок, если нам необходимо удалить, мы можем нажать на крестик. Удалить. Удалить. Дальше а, видеопрезентация нашего учебного заведения. И вот этот блок тоже, это, это все тоже те, те же самые колонки, только уже вставленные в еще одну колонку. То есть мы берем. Вот они. И, соответственно, теперь мы все эти блоки можем передвигать. То есть, про что, что я пытаюсь вам сказать? Если вам кажется, что все звучит очень сложно, я вас сильно запутал. Скорее всего, так и есть, потому что а, для того, чтобы вы могли разобраться с тем, как работает площадка, не зная программирования, вам нужно будет научиться работать с редактором. И самый простой путь в самом начале – это либо использовать готовые шаблоны, то, чего мы начали, и просто редактирование блоков внутри блоков. да, То есть, вот таким образом. То есть, вы их редактируете, как вам хочется, меняете тексты. Если где-то накосячили, нажимаете на отмену и отменяете. А после того, как у вас полностью готов э, ваш ленинг, с которым вы готовы работать, да, то есть ваш сайт, вы нажимаете на «Опубликовать», и с этого момента ваша страничка становится доступна по той ссылке, которую вы указываете, либо по на который вы указываете, и вы с ней уже можете работать. То есть, э, на чем мы завершим этот урок? Редактор надо брать, э, боя, сразу вы с ним не разберетесь, потому что здесь очень много опций. То есть у нас есть настройки для секций, у нас есть настройки для блоков, у нас есть у каждого блока, у каждой секции есть дополнительные настройки И чтобы вы могли с этим всем работать, вам нужно будет каждую из них нажимать И каждую из них просматривать, как это работает Везде есть выравнивание, везде есть размеры, форм То есть можно менять абсолютно все То есть это именно конструктор, который позволяет редактировать все И для того, чтобы вы лучше это освоили, вам нужно именно выделить время И поковырять, по-другому я не могу это назвать, весь редактор И посмотреть, как работают все эти блоки в целом, мы тогда на этом урок будем завершать. Если что-то прям сильно непонятно, пишите в комментариях, чтобы я мог, ну, я, чтобы я услышал вашу обратную связь и мог это исправить в последующих уроках. Если есть какие-то вопросы, соответственно, также спрашивайте в комментариях. И напоминаю, что платформа легкая, то есть нужно просто потратить время, немножко ее поковырять, а вы все освоите, потому что это именно конструктор. Конструктор из блоков, которые вы используете. Напоминаю, для того, чтобы вы могли как раз-таки поучиться и вам это было делать максимально комфортно, в описании к этому ролику есть ссылка, которая подарит вам по вот этой кнопке регистрации на платформе 14 дней приветственных, когда для вас платформа бесплатная, и вы сможете поучиться, поковырять все эти блоки и создать тот сайт, который вас полностью устроит. И все последующие уроки у нас будут выходить в боте, поэтому пишите, задавайте ваши вопросы в комментариях к этому ролику. Я постараюсь их все учесть, и в последующих роликах ответить вам на ваши вопросы и показать э, информацию с ответами на, вот, на вопросы, которые вы задавали. Все, большое спасибо за просмотр. Поставьте лайк этому ролику, подпишитесь на канал, и мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока-пока.